Приветствую всех, с вами Тесрок и сегодня мы поговорим о такой королевской битве, как Spellbreak. Ну что ж, господа, присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Ну и сразу начнем говорить о самом главном, а именно о впечатлениях, полученных при игре, а в особенности о впечатлениях во время первой катки, во-первых. Игра очень динамичная, и мне это сильно понравилось. во-вторых, это копия Fortnite а только с магами. Прям видно вдохновление визуальным стилем, боевкой. Да, расходники еще и очень похожи. Но проблема в том, что я не очень жалую Fortnite. Я играл в него еще до того, как это было мейнстримом, когда это был больше простенький шутер, чем симулятор строителя в Майнкрафте. Но, к счастью, в брейки нет строительства, и он остается очень динамичной игрой с интересной механикой. По крайней мере, я такой батл вижу впервые. А также, из интересного, хотел бы отметить систему талантов и классов. Начнем, пожалуй, с первого. Не буду врать вам и говорить, что данная система существует только в спойлбрейке. Тот же Call of Duty Warzone отличается гибкой системой науков. Но от этого ведь система не становится хуже. А наоборот, система делает геймплей более увлекательным и разнообразным. А битвы между игроками гораздо более азартными. Кто-то может возразить, что всегда нужен идеальный баланс. Но благо я, разработчики прекрасно понимают что игрокам не так сильно требуется идеальный баланс, ведь наверняка бы, если бы они ставили в первую очередь бы его, то все бы уже давно играли в онлайн шахматы и не более того. Но сейчас обсудим некую систему классов, которая также предназначена для разнообразия в геймплее в спау Система достаточно простая, но от этого не менее интересная. Она заключается в том, что игрок выбирает себе перед матчем определенный класс, то бишь стихию, и всю игру играет именно с ней, а в довесок к ней будет находить на карте дополнительную магическую руку. Кстати, данную механику я вижу впервые, плюс рука улучшается по мере сужения зоны, и это выглядит достаточно круто. Также забыл упомянуть об одной достаточно значительной особенности игры, это то, что в игре участвует одновременно 42 человека. Хотя, думаю, для игроков Total он это будет не сильной проблемой, ведь в данную игру играет 99 ботов и 1 человек. Примерно такая статистика обычно у меня выходила. Мы с вами обсудили геймплейные особенности, а также первые впечатления, но ну, а сейчас обсудим общее впечатление и весь игровой экспириенс. Общие впечатления об игре остались достаточно яркими, ведь игра обладает очень высоким темпом. Постоянно приходится думать наперед, пытаться предугадывать противника, а также размышлять, что же он сделает дальше и какой сет для данной ситуации больше всего подойдет. Огромный плюс, это конечно же то, что матчи заканчиваются достаточно быстро, это примерно 10-15 минут, и это если честно очень круто, ведь тебе не успевает надоедать игра, не успевает надоедать ситуация, и тебе, как допустим в том же PUBG, не приходится где-нибудь отсиживаться постоянно, ты постоянно что-то делаешь, воюешь с кем-то, или пытаешься собрать нужное снаряжение, путешествуя по всей карте. Но сейчас поговорим о минусах игры. Да, таковые имеются, хоть не в чрезвычайно большом количестве. Первым минусом является то, что в начале игры ваш уровень манны, то есть, грубо говоря, боезапас, который вы можете истратить в противника, невероятно мал, и, если честно, это делает начало просто ужасным, в связи с тем, что бывают люди, которым сильно везет с утом, и бывают те, кому просто не выпал магический пояс, и получается с самого начала может быть очень большой дисплей это если честно очень сильно раздражает ну что ж, господа, подведем итоги. Спаулбрейк достаточно бодрый шутер от третьего лица с интересным магическим сейтингом. Там даже есть какой-никакой сюжет. И это достаточно круто и интересно, и придает больше осмысленности игре. Ведь орная составляющая это тоже круто. Разработчики Спаулбрейка позаимствовали множество механик из других королевских битв и не только. Но могу отметить, что они вполне удачно их перенесли именно в сейтинг данной игры. Но если честно... Ощущение копипаста так и не отпускает меня, потому что у игры мало своего, но много чего позаимствовано у других проектов. Знаете, если честно, это неплохо, но отнюдь и нехорошо, так что я буду приписывать это гораздо больше к минусам. Но ну, а по итогу вам решать, удосаивать ли исполбрейк своего внимания или нет. Ну что ж, господа, вот и подошел к концу 2020 год. Думаю, это был не самый лучший год в моей жизни, как и у многих жителей нашей страны, и не только. Ну что ж, господа, я бы хотел в первую очередь пожелать вам удачи, а думаю, всего остального вы сможете добиться и сами. Также, пожалуй, пожелаю вам крепкого здоровья, и чтобы вы всегда играли в качественные проекты, а также всегда смотрели в будущее с улыбкой или хотя бы с надеждой хотел бы поблагодарить всех тех кто весь этот год помогал мне все больше и больше преисполняться в мастерстве монтажа и съемок видео и подбадрил меня на новые достижения это конечно же моих дорогих подписчиков. Также хотел перед вами извиниться. Я не могу слишком в длинные монологи, но хочу сказать вам так. Господа, подписывайтесь на канал. Верьте в лучшее. Готовьтесь к худшему. Всем огромнейшее спасибо за этот год. Вами был Тесрок. Всем пока.